30 апреля 1945 года Когда Резнов первый раз завел разговор о Дмитрии Он рассказывал о герое О том, с кого мы должны брать пример Я видел, как он проявлял милосердие И видел его жестокость Я не понимаю его Возможно, герои и не должны отдавать отчетов своих действий Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний работ в победе, Дима, да. Ты, вставаешь, вставаешь, нас ждет пиздить. Ааа! А, а, там а пиздец, пиздец, я. Слышь, а вы-то где? <святый <святый> <святый> нет, мы все! Мы просто мы не отображаемся! А, так, давайте встанем вот, вот, вот, диван горячий. Ага. Саша! Ты куда съебался вместе с губком по Ал ⁇ ал ⁇ О, вот этот диван! Ни, ты тут Ни, ты друг! диванов ты друг! Ни, ты друг! Ни, ты друг! Ни, ты друг! Ни, ты друг! Ни, ты Да Ни, по своим так, не попал. Попал. Нет. Своих NPC я стрелять. Ну это, это не писи А это имеется в виду на, по нам, наверное. Ебать, у меня даже прицелил. А, нет, нет, я своего грохнул. Я даже не, не пойму. Даже очки не пишут. Пишут? Нет. А вот пишут, пишут, пишут, пишут, пишут, пишут, да. Меня легко узнать чувак, который постоянно перезаряжает. А сейчас замочат. А -а -а. А -а -а. Даже Пога... не видно, сколько у тебя патронов. Ну сколько-нибудь да есть. В конце концов, ты же. Жив... Ты узнаешь, когда у тебя патроны кончатся. Да. Да, у меня в ППШ кончились. А, блин, это свои. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, как гасит, как гасит свет. Вот он три, начните туда. Надо взять МП-40, тогда точно о патронах не надо беспокоиться. Согласен. А это все съебались? Я уже наверху. Я тоже. Блин, где вы? Это ты? Я, да, ты я вот я с, Мосинкой? с Я сам по 40 Вообще хрен поймешь, где вы есть. Ты так блин, идешь. Так. Как а, бот. С... Я сам по 40 Я Вот картина с этим. Вот, И... вот я стреляю в нее. так, да, да, да. вот, э, э, фу, Деня, вот да. А вот-вот вот он, он не мы, короче. Вверх. Но все, мы одинаково правильно. выглядим, мы все равно, хрен, еще сейчас это запутаемся, где мы есть. Ну хотя вот так собрались один раз, посмотрели друг на друга. Так, ну. надо тут наверх. Ой, ПТРСР. Тут ПТРСА есть, да? Тут меня уже ебут спонсор шрек Так это вообще. Ого! Я ж говорю, с ванцершерек ёбуть. Давай отправляйте мышку. Раньше. Что трахли меда? Мать сказала, все уже давно пора был. Мать ошибается. Говоришь что? Почти. С батюри другой вид. И там Франции происходит дело этот Берлин. Мои 42. Рейс так. Бравые американцы завоевывают? Ну <связываю> да, а это там... не американцы. Какие же это американцы, это советские солдаты. Я знаешь Сержант? <связываю> ну сержант, правда? Мне почему-то кажется за то, сколько он всего сделал, ему можно было звание повыше дать, чем рядовой Вы Да у него вся грунт в ординате должна быть. быть. Да, я... быть. Да, где мы, кого один, так, где там это? Новая дверь открылась. Так, ладно. А, вот, У да. них да, там, там еще там. огнеметчики. Выглядите. А зачем плохо? Так, так надо. Совместное испытание завершено, обратная тяга. А, я его выполню. Воу, воу, воу, воу, воу. Ч-то что за не Вы опять залагал. Патрончики. Сами с пропажатак конфликт. Все позовет. Ты даже не удивлен, я понял, что это. Смотри, еще разок надо. Блять, эти все перегородили. А это по скрипту. Э, а вы куда собрались, черт? Я вас не отпускал. я вас, блять, не отпускал. Я вас только на подсвет, могу отпустить. А Шерездов споткнулся, господи. Билля Да, мы почти закончили. А? Оп, меня. О, положенного видно. О, блядь, нихуя, я у них в тылах оказался. Все, Скрипы, стриты. Так, роматку вам, вам, вам. и всем гранат За мой счет. А кто-нибудь флаг возьмет? А где флаг? Я что-то побежал. На, на старом месте. Забыл, где старое место. Я взял. Давай, Саня, тащи. Давай, я тебя прикрываю. Ах ты, сучка! А, а, а, а. Я, кстати, вот такой вот мачете у этого украсть, а я на не понял. Это совет. Да. да. Тем более, не второй мировой уж точно. Да. Ставь да его! Ладно. Как на 9 мая? Если что, дорогие зрители, я сейчас не управляю вообще, это Сашка идет. Опа. Опа. Вот и все. Пока ты жив. Нашу армию не сломи. Когда-нибудь все изменится. Родина примет нас в свои объятия как героев. И поедешь <а ты в Арктул. Надо. Через полгодика. Самый неубиваемый игрок. А мне ничего такого не выписал, как обычно. Ой, ребятушки, спасибо вам огромное жаль, за прекрасное время пребывания.